Так, всем привет, дорогие друзья, в эфире FIFA прогноз. Из английской премьер-лиги перемещаемся мы в более такую экзотическую что ли страну. Сегодня у нас чемпионат Австралии. Меня зовут Игорь Белоногов и Роман Полинсков сегодня, как обычно, мы для вас эту программу проведем. Ром, привет. Да, привет, Игорь, салют, давно не виделись. У нас чемпионат Австралии и, я думаю, картинку надо нам сейчас стабилизировать вот так. Опа! О, все, вернулись в европейский <memorize> регион, отлично. Чемпионат Австралии, первый тур, что за команды у нас там сегодня? Так, были. встречаются у нас Central Coast Mariners и Newcastle Jets. Дикий матч у нас, по сути, получится, потому что, во-первых, этот матч будет сыгран 31 декабря. Он открывает этот чемпионат, там еще не было сыграно ни одного Матча, насколько нам известно, может и сыграно на самом деле, ну да ладно, бог с ним, будем считать то, что не сыграно и под такое дело, под Новый год как раз открыть что-то новое для себя, например, австралийский чемпионат, почему бы и нет. Давай посмотрим по коэффициентам, что у нас там есть, и они достаточно равные, на Newcastle Jets 2.41, 2.40 и 2.35, на Центру Coast 2.82, 2.87 и 2.90. Понятное дело, фаворитом все-таки Ньюкасл Jets считается, но как бы и Central Coast недалеко от них, собственно, по коэффициентам-то и отстает. А вот по ничейке, которая у нас впервые случилась в прошлом выпуске, у нас 3.60, 3.48 и 3.55 соответственно. Что можно сказать по этим коэффициентам? Ну, в целом, ты уже все правильно сказал, Newcastle Jets — фаворит. В целом, ну, я эту команду, по крайней мере, слышал, вот. Central Coast Mariners я, честно говоря, не знаю. Австралия же одно время по МЧТВ транслировалась, вот параллельно с чемпионатом Беларуси. Mm. Прекрасно. Л легендарным. Да, удалось мне даже пару игр посмотреть, зачем-то чем-то, я не знаю. Вот. В общем, ну, достаточно интересный чемпионат австралийский. Вот. Так что, ну, посмотрим. Может быть, нас и вас тоже затянет, и все переключимся на чемпионат Австралии. Да, поэтому картинку, естественно, возвращать в австралийскую, и в австралийскую плоскость не будем. Наблюдаем первый тур чемпионата Авс Австралии Лига А, Central Coast Mariners. Да, вот такая вот, мы, мы же великие футбольные эксперты. Пока, конечно, до Оло это и Шопии там не, не дошли, но тоже можем так говорить. Против Ньюкасл Jets, поехали, начинаем. Так, ну что, откроем для себя новую лигу, австралийскую. Странно то, что мячик вверх не летит. Так. Я понял, мяч они не, не отбирают. Опа, опа, опа, вот это выход. А ну-ка, а на контроле как? А куда ты по себе сдаешь? Чего? Серьезно? Третья, четвертая минута 1-0. Хороший футболист. Централ Кост впереди. Низ nice бэд, новая букмекерская контора Так, что по дриблингу? Нормально. Нормально. Нормально. Нет, нет, нет, нет. И давай вперед, пошли, пошли, пошли. О, я вижу, вот там хорошо открывается. И он бьет вообще в другую сторону, отлично. Так, на что от тебя? Так, вниз, отлично. Уйди вперед, уйди вперед, уйди, уйди, давай. Давай, давай, давай, давай, давай. Выжигай, выжигай поле. О, пожар, как он бежит-то. А? И бью. Нормально. Я добежал, до ворот, прикинь. Опа. О, хорошо. Нет, это уже нехорошо. И побежал. Вообще никого не было. защита А, кстати, надо вот так поиграть. Ой, ой. А вот это офсайд. Да что за люди-то такие, а? Сюда и пробить. Я понял. О, пенальти, да? Да, игра рукой была, по-моему. Нормально. А, еще и карточку. Нет, видимо, нет, без карточки, судя по всему. Ну-ка. Да, игра ну, рукой. Гениально. Ну давай. Ударь будешь бить. Я понял. Отлично. Они еще и пенки тащить умеют. Они еще не умеют их Так, прихватим. И еще по удару? Ой. Ой-ой-ой, вот это лонг-шотик. А. Ньюкасл сравнивает на сороковой. 1-1. Некий Ибини. Или ибини. Как говорится, заранее просим прощения. Если неправильно называем чьи-то Да что? Отличный Симон. Хороший прорыв. И Это гол. Это плюха какая-то была. 2-1. Симон. Просто хороший. Да? О, ну, у меня Гордон играет. Гордон? Ага. А что, с первого года, А смотря какой. А, ну, да, тоже верно. Статистика первого тайма 2-1. Моя команда впереди. Central Quast. По владению, конечно, у тебя больше, по ударам тоже больше. Но... Mm, счет на таблок, как говорится. Пока что 2-1. Хозяева впереди. А что пока же тайм второй? Сейчас посмотрим. Так, отлично, отлично, проходим. Давай, давай, блин, коробку зажал. По крайней мере, отбирать мяч не научились. Я выжил еще на максимум удар причем. О, о, о, как умеем-то. Мощно. 2-2. Таргет. Или... В общем. Этот парень некий австралиец, может даже и не австралиец. Ладно, мы еще выучим. веселый чемпионат мне кажется можно периодически, знаешь так разбавлять вот эту. ой-ой-ой скуку. АПЛ там серия, вот эти нормальные команды. Вот он где настоящий футбол. Так ладно, я в атаку, пожалуй. А я давно уже, кстати, в нее играю, да? Да. Поэтому надо немножечко защиты добавить. 70-ая минута, кстати, уже. Эй, -э -э, что это было? Так, отли... О, видишь сразу, как защита пошла. А ну-ка, сейчас еще больше защиты накидь. У меня люди опять мяча отбирают. Давай, Руиз Диас. Ну-ка, навешь штрафную. Интересно. Там можно сразу Нет. вот так вот делать и уходить. С вами был FIFA прогноз. До свидания. Что, опять ничейка, что ли, ну, будет? Блин, пока... пока все к этому идет. Так, так ну ладно. вот. А че? Ну откройся. Нет, нет! Ух ты. Так, ну что, у нас последние минуты матча уже начались. 89 -е. Уже заканчивается. На 90 было бы сейчас бы третий забить. Так, ну давайте, мужчины. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Ну, ты, ты, ты забыл, что мяч вести ногой надо, что ли? Да, видимо, забыл. Фу! Да, убойно, конечно. 2-2, вновь у нас ничья. И я даже не знаю, что здесь говорит, там, что по игре получилось. Может, мы вот такие, то что у нас руки немножечко не заточены под австралийский футбол, мы джойстики не так держали, как надо А может, реально надо было так держать? Не знаю. Вот, но в счет на табло 2-2 и ничейка сыграет. Ну что, Игорь, 2-2 в очередной раз. В прошлом матч у нас тоже 2-2 Тоже 2-2 да. было, да. Но там статистика была не такая веселая, как здесь, конечно. Здесь самое настоящее да, Вот этот 15 ударов, 4 створ и 11. Там, по-моему, что-то они в окна попадали в соседних домах. <связь> ну да, интересно, конечно, интересно. Да. Чемпионат Австралии. Ничейка опять заходит, диапазон он 3, от 3.48 до 3.60. Такое дают у нас букмекеры, так что если вы поставите на чемпионат Австралии на ничью, особенно 31 декабря, то очень классный подарок приобретете себе на Новый год. Правильно да. же говорю, да? Абсолютно. да? Абсолютно. Ну что ж, друзья, на этом мы заканчиваем нашу программу в 2020 году. Увидимся с вами уже в 2021, так что всех с наступающим Новым Годом. Поздравляет вот этот парень Игорь Белоногов. Вот, да, присоединяюсь к кроме всех с наступающим Новым Годом. Скорее бы этот прекрасный, с кавычкой, год закончился. Ну, чуть-чуть Пришел... осталось. Ну, чуть-чуть осталось. Все, да, отлично. Наступит 2021, и все будет хорошо. С да. с Новым Годом. Увидимся.